В протоколе записывали все дословно с ваших слов? Не помню, что такое. Ну, наверное, да. Ну, потому что... Предлагал ли что... вам следовать? Может, честь защитник не дает ответить, ответить да. пусть, пусть, пусть, сначала следите, ответите. Да. Я считаю, что защитник оказывает давление. Обзывался. Тупо во ну, время планерки бывало и во время работы угрожала, что типа уволят там. Угрожал, да. Была. Строгой медсестры, жаловались да, постоянно. Бывало иногда принудительно. Иногда я ругала. Бывало и оскорбления, бывало и крики. Бывало и иногда и подшучивала. Кто ну, Ольга Владимировна. А на что? планете, да. Чей адрес и какого рода оставили? Ну, адрес всех. Иногда и лично кого-нибудь там задевали. Лично? Всех, кто на планете был, она, там ругалась, обзывалась. Это нецензурная праздник? Ну, бывало иногда и нецензурная. Пожалуйста, только без нецензурной праздник. Здесь нет, Хорошая, добрая, отзывчивая всегда была. Всегда во всем помогала. Но она всегда позитивная была, всегда была. Почти как заместитель старшеницы. Она жаловалась на работу также. Тот же самое, график не устраивает она. То есть там, маленький ребенок там, думаю, оставлять не с кем было, например. С ребенком даже приходила на работу. но Она какая-то подавленная, что ли, была. Скорбная, печально, скорбно. Да, жалобы были и... Как это?